Здравствуйте, с вами Ирина Кириковская и сегодня я расскажу вам, что такое превью и какова ее главная функция. Для чего она? Например, вы закачали на свой YouTube канал какой-то ролик, какое-то видео, обучающее или обзор вы делаете по своему бизнесу или любая лайф-тема. Система выдала вот такие картинки и когда... Ваше видео будет видно в поиске, то будет видна вот эта картинка. Или вот эта, или вот это, или вот это. В данном случае автомат выбрал эту. Вы также можете выбрать вот эту или вот эту картинку. Но они совершенно безлики. Я думаю, вы со мной согласитесь для этого существует вот эта кнопочка. Свой значок. Вот это как раз и кнопочка, ключик к превьюшке. Нажимаете на эту кнопку, выбираете. Картинку, которую вы сделали, которую вы выбрали. И все. Вот эта картинка появится вместо вот этой безликой фотографии. Нажимаете «Сохранить». Все. Превьюшка ваша готова. Давайте рассмотрим на примере, как это смотрится в поисковике. Неважно, в каком поисковике. На YouTube или же в браузере вы набрали ключевое слово. Посмотрите. Совершенно безликие видео. Человек, когда заходит, он обращает именно на картинку внимание. Акцент идет именно на картинку, а потом только он читает текст. Вот первое превью, которое мне встретилось. Оно, если честно, мне не очень нравится, потому что здесь просто один текст. Идеальное превью должно выглядеть примерно вот так. То есть, есть текст, он четко виден и есть картинка. После этого... Когда человек обратил внимание на картинку, он уже читает текст внимательно или на картинке читает, или читает рядом. И потом уже нажимает и заходит просматривать вот это видео, которое с первого взгляда его зацепило вот это очень важный момент главной функцией превью является привлечение внимания она привлекает внимание человека оставайтесь со мной в следующем видео я расскажу вам как сделать быстро стильное и качественное превью подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если для вас это видео было интересно под видео Оставляйте свои комментарии, и я буду отвечать на ваши вопросы. С вами была Ирина. Всего доброго, мира и процветания вашему дому. До встречи. Пока-пока.